А Гитин это Б вроде это за забором на центре Бомбу проебали в гараже Пиздец Мэдмэн на центре Ясно Победа, так держать Хорош Точно? Ага, точно. Снайпер у них там сидит на... Народ, научите меня на деревья запрыгивать? Угу. Кто-нибудь умеет? Нет. Кто не умеет? А вот агент Пивасик... Нет, да, может кто умеет? Агент Пивасик точно умеет. Сейчас он вам покажет, блядь, за оборону, как сидеть на деревьях, нахуй. Со снайпой. Они ставят, что ли? да нигде не ставит не ставит не ставит не стоит. я за ее. победа надо учиться короче крысить в этой игре защитите контейнеры и быть элитной крысой ну крысить, это нереально выгодно в этой игре Ну по-моему, вот тут так и надо По-другому не можно по-другому, если бы другие не крысили Это левый Б Двое за стеной Да, да, -да, -да, -да. На центр бежит Сканер дай За машиной на дай Центр бежит Класс, чек, чек Фронт все перед тобой агент Тумбасик его убил. Еще пизда его хуел башками. мешками бай. ресы меня. Надо было меня резать трофл есть. Теперь еще играем лучше. Я так понял, у нас 82 человека. Ну, походу, да. Все молчат. На Стима, короче, я понял. А как обычно, моя команда. Типично. Если я всех не убью, значит.. Кто не умер? Вон центр. Убил снаппа. На, на, Он, на, на, на, на... Он, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, это на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, не видел? Он пох... ну, да. Видать, там Несуарт на А. Убил. Там еще один, там двое у Где на Б? На крыш, по-моему, двое. А -а -а. Второго не видел. Мы ставим на. Подставим... -а -а. Нормально. О, гнома. Деревечек, о, ты на дереве убил? На боезда, под дерево. Так убил одного под деревом. А это он звук А пивасика ты где ебнул? Кто там его убил? Он на дереве сидел или как? Дом с патронами, по-моему. Под забором. Под заборный выходит. Под забором был. Ну, выходит, что он подзаборный? Ну да. да. Где? Артефакт доставлен. Защитите его. Первый этаж биты. Да блядь, я же его ударил. Доставьте артефакт. Артефакт у нас. Бля, вот ты зряд ли он, братан. Я теперь без Оникса. На дереве этот пивасик сидит на каком-то ищите. Все, убил лоха. Он на патронах сидел. Ну, инфу дайте. За, короче, за дом. На первом он ушёл. СБ спрыгнул. Я пошел уничтожать аномалию. Потому что мне нужен ноникс. Я... А, как я его даже не наконцал, что за хуйня хрен, хрен <с atau> не, ну я в него попадал, вот он ну, дергался он... <с to> ну, показалось, что 100 хп якобы у него где-то значит центр левого один пацан то в сторону бы ушел Это размен был. Да, он последний. На один, на один. Вы там были, а? Ну на его Если вам понравилось это видео. То обязательно поставьте лайк напишите комментарий любой вообще вот. можете нажать колокольчик если не хотите пропускать подобное видео ну и подписывайтесь на канал если вам видос был интересен а вы еще не подписаны всем пока